Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Планета Информации. Увидел много откликов к предыдущему ролику и, как и обещал, решил сделать крутой розыгрыш. Но только разыграть не сам канал с тысячу подписчиками, а разыграть индивидуальное обучение по запуску в Telegram. Что такое запуски, вы уже знаете. Сколько на них можно заработать, тоже знаете. Почему именно обучение? Потому что я засомневался в честности монетизации канала потенциального его победителя. А что, если победитель начнет там рекламировать какие-нибудь бинарные опционы, или там, скажем, продавать какие-то нечестные продукты. Таких нечестных каналов очень много. Например, развелось много каналов, где якобы продают бонусы на топливные карты. Так один мой знакомый попался на такой развод, оплатил 900 рублей, чтобы купить на свою топливную карту полторы тысячи бонусов, и в итоге ничего ему, конечно же, не прислали. Но так как уже вроде бы пообещал разыграть канал, я провел вот такой опрос, и большинство со мной согласилось и выбрал все-таки, чтобы я разыграл индивидуальное обучение по запуску в Телеграм. От А до Я. От выбора ниши до продажи своего продукта. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно просто подписаться на канал 100к за один запуск в Телеграм. Таким образом, в начале августа, как я подготовлю свое обучение, я смогу его разыграть. Также будет еще два призовых места. То есть за первое место будущему победителю достанется обучение, за второе место я переведу вознаграждение в размере 2000 рублей и за третье место я абсолютно бесплатно добавлю победителя в свой приватный канал Планета Информации, куда я перезаливаю курсы и выкладываю рабочие схемы заработка абсолютно бесплатно. Стоимость доступа в этот канал составляет 990 рублей. Итак, подписаться на канал для участия в розыгрыше вы сможете перейдя на него по ссылке в описании. Называется он 100к за один запуск в Telegram. Ну а сегодня я хочу вам рассказать, почему летом заработок в Telegram очень падает по отношению к другим временам года. И одновременно с этим, почему же именно летом лучше и выгоднее всего стартовать новичкам. Думаю будет очень интересно. Погнали! На каждом углу, где находится админ канала, проскакивает слово «лето», только не в контексте отдыха, а в контексте того, что все печально. Давайте разберем, почему же все так плохо. Ответ простой. Лето – это то время года, когда все отдыхают, все в разъездах, на дачах и так далее. Мы с вами работаем на конечного потребителя, неважно это продажа рекламы или у вас агентство, или вы кого-то обучаете, любые направления будут страдать, потому что бизнес в целом без людей полный ноль. Так и летом активность аудитории прилично падает и из-за этого приходится кушать хлебушек с маслом, а не с икрой. Как это сказалось на рекламном рынке в Telegram? Если например раньше рекламные места во многих качественных и больших каналах забивали на месяц вперед, то сейчас, если неделя забита, это уже великолепно. Отдача с таких каналов летом намного хуже в сравнении с золотыми временами осенью или зимой. Рекламодатели меньше, цены на рекламу не растут, как обычно, а стоят на месте. У многих горят места день в день и все вынуждены продавать по очень низким прайсам. Если условно какой-нибудь э, Вася да, продавал рекламу по 10 тысяч еще весной, то сейчас приходится продавать по 5-7 тысяч, ибо место просто-напросто сгорит. Как ситуацию повернуть в свою сторону? Пока рынок, так скажем, на низах, да, самое время закрепить свои позиции. Отбрасываем панику и слушаем дальше. Как я и сказал, реклама в цене падает. Забивайте в это время самые горячие места и выбивайте скидки. Админы могут порой скидывать и до 50%. Для опытных админов каналов это большая и уникальная возможность пошевелить мозгами и искать другие векторы развития. Проводим конкурс и идем на другие ресурсы за трафиком. Думайте, тестируйте, экспериментируйте, пока есть такая возможность и время это позволяет. Смотрим на другой способ монетизации. Арбитраж партнерки. Лето, все отдыхают, зарабатывайте на турах, перелетах. Пробуйте выстроить личный бренд. Возьмите тот вектор, который больше всего вам подходит. Обучение сотни ниш в Telegram еще свободны. Опытным админом можно просто тупо отдохнуть, разгрузить себя, набраться сил. Конечно, нужно поддерживать такой средний темп канала. И уже со свежими силами можно залетать в осень. Все будут вялые, а вы, так сказать, на низком старте. Это, кто не понял, инфа была для тех, у кого уже есть Телеграм каналы Что делать новичкам? Новичкам, наоборот, нужно поднажать. Пока у бывалых админов дела идут так себе, врывайтесь в Телеграм, прошибая все на своем пути. Используйте ресурсы, чтобы к осенью не быть с пустыми руками. Почему нужно быть готовым к осени 2019 года? Во-первых, активность поднимается и все становится на свои места. Жизнь канала в Телеграме начинает хорошенько кипеть. Во-вторых, Пашка Дуров готовит мощнейшую платформу, про которую будут говорить все – и вот теперь представьте, будете выйти с другом, а он вам такой «Блин, там в Телеграме такие классные вещи происходят, все про это говорят, надо идти туда и там зарабатывать». А вы ему такой «Вася, а ты уже не успел, кусков пирога совсем не осталось, а вот я тяпал приличный». Вот запомните это и я уверен, что когда у вас будет такая или подобная ситуация, вы вспомните это и улыбнетесь. Друзья, напоминаю про конкурс. Подписывайтесь на телеграм-канал 100к за один запуск в Telegram. Для вас это отличная возможность заработать, ворваться в Telegram налегке, начать не с нуля, а уже с ощутимой базой знаний. На этом канале я буду публиковать информацию именно о телеге, о запусках в Телеграм, делиться своим опытом и многое другое. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте к нему лайк и подпишитесь на канал. Также хочу всем напомнить, что я уже сегодня уезжаю в отпуск и как минимум неделю роликов записывать на канал не буду. В Телеграме может еще и напишу пару постов, если выпадет такая возможность, но ролики делать не смогу. Всем пока!